Ну, раз ты забыл префики значит, у нас с тобой сегодня ничего не будет. Ну, и у тебя же в тумбочке целая пачка. Хм. Это для гостей.